Здравствуйте, дорогие подписчики и гости моего канала! Сегодня мы делаем второй прогноз для знака Овен на май месяц. И вначале я хочу поблагодарить Елену за донаты. Большое спасибо вам, Елена, за помощь и поддержку. А теперь давайте перейдем к раскладу и посмотрим, какие задачи стоят перед вами на май, какие энергии идут, какие события запланированы в ленте «Времени». И возьмем одну карту мы еще из колоды «Трансерфинг. Реальности». Колода, которая говорит нам о том, как мы можем изменить реальность, меняя свои мысли и мировоззрение. Итак, первая карта – это карта задач. И карта задач у нас «Тройка жезлов». «Тройка жезлов» говорит о том, что будет небольшая остановка, для того, чтобы скорректировать планы. И ваша задача сейчас оценить ситуацию, в которой вы находитесь, оценить те проблемы, которые к вам приходят, понять, в чем проблема и почему вы не можете продвигаться дальше. Вообще, карта несет положительный такой заряд, и она говорит: перспективы очень хорошие, но все зависит от того, какие решения ты сейчас принимаешь в мае, да? Как ты оцениваешь свои шансы, насколько ты веришь в себя, насколько ты можешь выбрать правильный какой-то путь или правильное какое-то решение. Давайте посмотрим по событиям. Восьмерка мечей, она говорит о том, что вы чувствуете себя может быть, как в западне, или зависимы от какой-то ситуации, от каких-то людей, от э, финансовой какой-то ситуации. Эта карта может напрямую говорить о финансовых долгах, о том, что вы, может быть, в кредит, закредитованы, или у вас какие-то есть долги, которые вас тяготят, и вы переживаете, да, очень, не спите ночами, как я это отдам. Может, мы, вы взяли ипотеку и не можете а, платить по ипотеке, или просто сильно переживаете, а хватит ли у вас сил, возможностей а, постоянно зарабатывать эту сумму и оплачивать. А у кого-то это могут быть моральные какие-то долги, перед родственниками, перед какими-то людьми, перед коллегами на работе, когда мы связали себя какими-то обязательствами да, по рукам и ногам, не можем выйти из этой ситуации. И нам нужно что-то делать, и нам кажется, что нет никакого выхода. Да? Мы должны вот то, что мы на себя взяли, мы должны это нести, тащить, выполнять, и ничего не можем с этим поделать. На самом деле, по этой карте выход есть, видите, здесь ничего человеку не мешает идти вперед. Но вот эти мечи, эти мысли, да, вот эти переживания, они не дают увидеть то, что ждет впереди, то, что есть какие-то выходы. Вы видите, человек закрыл глаза, повязка, позволил, да, вот повязку себе надеть, связал себе руки, да, какими-то, может, договорами, обязательствами или обстоятельствами. И как бы сам человек отдал себя в руки вот этих обстоятельств, в руки каких-то людей, в руки финансовых, может быть, организаций. Кто-то болеет, не может выйти на работу, кто-то закрыт в пределах какой-то страны или города и не может выйти да, за пределы каких-то границ. А кто-то имеет моральный какой-то долг, может, вы хотите куда-то уехать, переехать, но ответственность перед родными, близкими, да, может быть, родителями, не дает вам сделать какие-то шаги. Но вот эта карта она просто говорит о том, что это внутреннее такое состояние. Да, конечно, и внешне здесь есть ограничители. Но если вы возьмете ответственность за свою жизнь на себя, если вы примете решение, что я буду решать все своей жизнью, я, если попал в эту ситуацию, я и выход найду, да, надо его только взяться, искать, и жизнь нам будет предлагать какие-то решения. Вторая карта говорит, что моральное наше состояние, мы себя загружаем вот этими страхами, проблемами. Мы не ищем, вот по задаче надо искать возможности, надо смотреть, оценив, оценить реальность ситуации и смотреть дальше. А как, а что можно сделать, да, куда можно выйти? А мы в это время утратим силы на вот эти переживания. И силы уходят, энергия уходит но раз вы об этом уже сейчас знаете, значит, вы не будете тратить на вот эти переживания свои силы. Надо видеть всегда цель, потому что если у нас нет цели, мы утопаем вот в этих мелочах жизненных. Мы не видим перспективы, мы не видим возможностей. Конечно, у кого-то могут быть и какие-то события, такие, которые будут расстраивать, да, которые будут заставлять переживать. Но здесь тоже имейте в виду, что любые события они не приходят просто так они приходят чтобы нас выдернуть из какой-то ситуации потому что когда у нас кризис он заставляет нас встряхнуться он заставляет нас открыть глаза на что-то он заставляет нас по-другому посмотреть на мир и как есть такой пример да что если лягушку варит медленно нагревает воду то и она сварится да она не заметит как вода нагревается потому что это постепенно но если ее в кипящую воду бросить она будет оттуда выпрыгивать и выпрыгнет, она найдет выход. Поэтому здесь главное не заснуть вот в этих обстоятельствах, да, не дать вот им постепенно, да, вас ввести в это состояние, когда вы не, не ощущаете, да, вот какой-то опасности или не ощущаете, что нужно что-то делать. Но рыцарь жезлов приходит у нас в конце месяца, и он говорит о том, что энергия к вам приходит, да, если вы здесь принимаете вот эти советы, начинаете брать ответственность на себя строите четкие планы, начинаете действовать, то в конце месяца к вам приходит энергия, в конце месяца вам приходят силы, и вы захотите либо выйти, вот резкие какие-то движения сделать по выходу из ситуации, либо даже физически, да, сесть и куда-то уехать. Это может быть для того, чтобы решить какие-то проблемы. Это может быть вы уезжаете с того места, да, где вам было плохо, и где у вас не получалось да выйти из той ситуации, которая вам не дает расти и продвигаться. Это может быть командировка, переезд, отъезд. Это может быть, конечно, и путешествие быстрое, да, если вот здесь вы построили план, что я хочу большего добиться, для этого мне надо куда-то физически переместиться, переехать. Возможно, и такое. Эта карта может также говорить, что а, вопросы с, с автотранспортом, возможно, надо будет решить, да, с техникой. А, у нас до 15 числа Меркурия идет ретроградно, да, когда можно было ремонтировать или что-то такое делать, а, продавать. А в конце месяца уже, если Меркурия перейдет в прямое движение, здесь будут открыты возможности для того, чтобы купить, допустим, новый автомобиль или... А, Сделать, улучшить его как-то. да. А еще здесь карта говорит о том, что вот, вот здесь надо действовать быстро. Сначала вы должны вот этот план составить. да, Вот точку А нарисовать, точку Б и план, как выйти туда. Ну и в конце месяца уже у вас появится возможности, чтобы а, сделать какие-то шаги и достичь каких-то результатов. Посмотрим по работе. В работе прекрасная карта «Дама Жезлов. Это карта работы, карьеры. Она обещает успех в карьере, но только в том случае, если вы предпринимаете шаги, действия, и здесь такие усилия личные нужны, нужно не бояться показать себя, нужно не бояться взять на себя ответственность, нужно не бояться брать какие-то новые, может быть, объемы работы. И карта говорит о том, что э, здесь нужна сила воли, здесь нужно э, себя прямо вот мы план составили, да, и нам нужно прямо действовать по этому плану, не отходя, не давая себе расслабиться. Нужно ярко уметь себя проявить, показать свои цели, э, свою силу, свою уверенность, э, свой оптимизм. Очень много зависит от того, как вы себя настраиваете. И здесь важно делать не то, что вот мне нравится, да, а то, что я должен или должна. И важно соблюдать инструкции, законы, какие-то правила. Возможно, нужно опираться на женщину, да, в своей работе. Женщина какая-то может помочь. Эта женщина может и показывать и вас, если вы начальник, что вам нужно проявить ну, в этом месяце вот такие лидерские качества, да личные какие-то усилия предпринятия по движению по карьерной лестнице. Если вы сами не занимаете такую должность, то эта карта может показывать общение с начальством, решение каких-то вопросов. Это, скорее всего, женщина или, если это мужчина, то вот именно с такой энергетикой, с женской. Поэтому на работе у вас все должно быть хорошо. Карта Жизлов, она обещает успех в работе. По семье по отношениям смотрите: вот интересно, да, что карта задач и карта отношений любви семьи они идут из одной стихии это стихия огня. И здесь идет двойка и тройка по нарастающей. И здесь карта говорит, что у вас очень много возможностей. Человек держит. Шар в руках, да, в смысле, вы можете ставить себе намного больше цели, чем у вас сейчас есть. Вы сейчас, возможно, не видите, да, вот этих перспектив. Но они у вас есть. И в работе они у вас есть, и в отношениях, в любви, в семье. Если вы одиноки, то вы должны планировать, да, какое-то движение, общение, выход в свет. Вы должны ставить себе задачу, потому как улучшить свои, может быть, какие-то качества. Если вы уже семейный человек, вы должны, здесь тоже карта, как и тройка жезлов, она говорит оцени ситуации, осознай вокруг тебя, что происходит, какие люди вокруг тебя, какие отношения у тебя, нравится ли тебе то, что происходит. В плане финансов эта карта говорит о том, что нужно подумать, да, куда вложить может быть средства, как создать пассивные источники дохода, чтобы всегда была какая-то сумма и ты чувствовал себя уверенно. Давайте посмотрим давайте посмотрим теперь на колоду, карту из колоды к реальности. Карта старшего аркана, второй аркан, называется взлом сновидения. И карта говорит о том, что Осознайте, что ваша жизнь игра, которую вам навязали, выйдите из этой игры, оглянитесь и скажите себе, в данный момент я не сплю. Я четко отдаю себе отчет, где я нахожусь, что происходит, что я делаю, почему и зачем. А затем продолжайте играть, но уже осознанно, понимая, куда вы должны прийти, понимая, к каким результатам вы должны прийти. Когда вы так живете и действуете осознанно, а вот карта называется «Взлом сновидения», это означает, что, ты, что вы взломали, да, вот эту игру и обрели способность управлять своей реальностью. Когда мы вот так спим, когда мы вот смотрим только близко себе под ноги, видим только проблемы вокруг себя, да, мы засыпаем, вот то, что мы говорили про лягушку, да, например, что если медленно нагревает воду, она сварится и даже не заметит, что ей что-то угрожает. Так и мы, когда мы в этих мелочах утопаем, мы даже не замечаем, как проходит наша жизнь и как мы входим в какую-то, может быть, негативную ситуацию для нас, как мы перестаем развиваться, как мы перестаем чувствовать вкус к этой жизни. И вот эта карта, она дает вам совет. Выйди из этой игры, да, посмотри на себя со стороны, вот так издалека. А осознай вот э, себя, что я здесь, сейчас, я понимаю, что я на земле, что я пришел за опытом, и что я хочу достичь э, больших изменений, улучшить да, свои какие-то качества, наработать какой-то положительный опыт. И вот карта говорит, как вы можете изменить ситуацию, да, если вы будете осознавать себя. Отдавать отчет. Для чего вы здесь? Что происходит, почему это происходит? Да, если у вас вот какая-то такая ситуация будет в начале месяца, какие-то ограничения, подумайте, почему, какие ваши решения привели к этой ситуации, почему вы попали в эту ситуацию. Но по факту, вот на работе и а, в отношениях, да, здесь у вас а, хорошие карты. Единственное, что здесь человек стоит один, и он а, занят как бы планированием, а, анализом, да, ему не до романтики. Хотя вот имейте тоже в виду да, Что здесь нужно уделять Время конечно семье Но основная задача Это вот простроить сейчас планы Понять В какой точке вы сейчас находитесь Куда вы можете развиваться в плане семьи Куда могут развиваться ваши дети Куда может развиваться Ваши отношения Ну вот такие, Такой у вас месяц Дорогие овны Желаю вам всем удачи ставьте лайки, чтобы как можно больше овнов увидели эти подсказки, использовали в своей жизни. Пишите комментарии, как вам откликается расклад, как он у вас проигрывается после, да, в конце месяца. Пишите. Я желаю вам, дорогие овнов, удачи. Пишите комментарии, ставьте лайки. И подписывайтесь на канал, если вы еще не подписаны. Еще раз удачи всем, до новых встреч, дорогие друзья. До свидания.